Приходит мужик к доктору и говорит: Доктор, я как на скрипке не начну играть, так у меня встает. Доктор, да ладно, не переживайте. Сейчас разберемся, снимайте штаны. Мужик так снял штаны. Доктор посмотрел, да вроде ничего, все нормально. Так подумал и говорит: слушайте, а вы в следующий раз-то придите ко мне и скрипку с собой возьмите. На следующий день. Приходит этот мужик со скрипкой, заходит в кабинет и говорит, доктору, доктор, но ну я пришел со скрипкой, доктор, ну хорошо, снимайте штаны и начинайте играть. Мужик берет, снимает штаны, начинает на скрипке играть. Босс! У него встал. Через минуту у доктора, хоп! Тоже поднялся. Мужик, доктор! Да что со мной, а, доктор, да походу у вас музыка классная.